<свист> я <всех> похили... <свист> я <всех> похилил. <свист> а, я старый стал, мне глаза в кучку сходятся. <свист> что? Да. Ты тупо сидишь и косишь глаза, что ли? Они просто такие. Ой! Пошел нахер. Ты видишь ещ черную штуку? Я не вижу в пошлом глазах кучу угод. Опа, что это за херня была? Это способность этой твари. Окей. Ты чего, что ты меня хуяешь? Вонючи говно, вонючек говна. А, факт тут. Он да. здесь, Андрюха! Ну за что ты там стоишь? Хе-хе! <смех> Я б щитож. А, тебя убили. <смех> а, ну. Хм. Сделай дырку <смех> и победи туда. Обнаружила. Да не здесь. <смех> а они на следующем обновлении разницы. Вроде... <смех> С новым героем и щиты переработали. Щиты? На 4 ну. есть окошко. А, то есть это вот причина того, что у нас тогда не работали щиты. О, блёха на мне, прям на мне входит. Дядь, в поинт идут. Какого Света. хера все взрывается? Я как паровозик, Томас. Да такой паровоз, да. М -м -м. Еще шаток прикольно кивает у меня. А-а-а! Ч за Вьетнам они устроили мне под ногами да? Я нашел, если точку. Вдруг вы не заметили. Не, я увидел. Пошла нахер отсюда курва вонючия. О, блюха! Я <сосы> забыл <сосы> слепануть <сосы> ее, <её, сосы> курва вонючая. Когда мы гуляли, я нашел мелодию. Я нашел еще одну мелодию, которая, ну то есть от того же автора, которая также активно звучит во всех экзешниках. Я такой, ля, надо использовать. Надо, надо делать контент. Я я серьезно, я нечаянно, я нечаянно да тебе я в выстрелил. Ну вы раки, конечно, без ног, но ничего сделать. Задание выполнено. Противник устранен. Последствием не кое-кто, про геймер, было бы нормально. Осуждай, че? Вообще не понял, на кой черт они добавили оперативника атаки с хуком. Боже, а я фактически не нравится. Ну, я думал, они добавят оперативника защиты с хуком. А чем будет я узнали, показали, да. билочек, он будет делать? Вернувшись, показывай, между стенками. Ну да. Для билочек будет на любом движке можно сделать что угодно. Ну да. Нет, ну, Паш. Вообще-то да, Андрюха. Можно делать абсолютно заряд, все, что угодно. Не, ну естественно для этого потребуется разработка той или иной технологии, чтобы она поддерживала то, что. Ну, твой задумок. Ну, понимаешь, даже в Fallout, в, кото... в движке которого не, не предусмотрено никакой транспорт, они даже там умудрились сделать транспорт. Ну, мы доделаем. Пошел нахер, лошадный! Он упал? Умер! ха ха ха Такой вслед остался! а деньги! ха-ха-ха-ха я переключаюсь на ту камеру где ты такой слышу щелчок такой пока Паша, меня сегодня на мафию кикнули два раза начнем через 5 секунд знаешь за что Ну. за то что хорошо играю мета на каждый день ну и че получается а прошу пиши а, меня пытается тот кто невиновный, забайтить чтобы предатель вышел. И в итоге я типа не ведусь на байт и убивай предателя. Если еще меня банит. Надо перезарядить. Еще 10 секунд. Еще 5 секунд. Андрей, нахер ты сломал эту штуку. Бота? Да действительно Ну я с ним зафрейнился. Опа. <связываем> Опа. Перезаряжаю! <связываем> Перезаряжаю! Шуру уйди! Охереть, у вас там флекс происходит! Шура, мать, то, уйди отсюда нахер! Подожди, я сейчас кота отсюда вытащу этого махнатого. Убегать <laughs> Идиот. Йоу, да. Чего вы рашил, сам а тупым срипки рипкилл. на последних местах вообще. Ой. Нужно Четыре. заряд. Драй. Фер. Бот обнаружил Ах! Мой Аус! Хорош, пожалуйста! А, стоп! Ah, Это что та самая вонючая карта. Ну-ка, сделай щит, сделай щит. Еще да Еще. Я буду, я выдержу, я все выдержу, еще. Еще. Еще. Do it with me, bro. Let's fist him. А прошел? Нет. Давай еще. Да давай Давай еще один раз. Ладно. А. А. А. А. А. ударился? А. А, нет, у меня, у меня, тут у меня. У меня. один оперативник. установлен. На мне, Эля. А, в смысле, это дырка, дырка такая. <свы> отстань, отстань. <свы> Ты вообще умираешь, чем я. Ну и что, я фраг хотя бы сделал. <свы> <свы> Не только я же в по счету в... <свы> тебе хера. А кто первый месяц? Вообще, я тоже фраг сделал, отвали. Как <свы> Нет, цент всего тысяча стоит. В наверное, куплю себе второй этот. Акаунт? Акаунт? Да. Да он тебе на борду не хватило. Куплю себе другой аккаунт. Лучше борду купи, братан. так ты где? Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет, нет. Я если веду блин Нет, а не могу пройти. Остается 10 секунд. Еще 5 секунд. Черт, я из тебя не поставил нигде этих Щитов вонючих. Или что Из-за меня? Да, я из-за тебя Мартини разбил. Что ты делаешь с людьми, а? А как ты меня похилить-то сможешь, эй? Я же говорю, если... Я, конечно, не похилю тебя на урон нанести смогу. А... Ну, знаешь, я тебя не похилю, но урон тоже нанести смогу. Ты умер. Я не... Жалко. А, почему в моей комнате что-то происходит? Аж. Аж. Аж. Группа противника уничтожена. А я там минку не видел, которая там в растяжке стоит. <с> я туда не зашел чисто, потому что думал, ну, знал, что там чувак. Если бы зашел, я бы взорвался к херам. обнаружена. Бляха, сраная Эля. Она на первый этаж спустилась. Пароводик, пошел, макер пошел, махер. О, так как бы она села. Пять мне не этого... Потяна Чакова. Потяна Чакова. Потяна Чакова. Потяна Чакова. не показалось. Нет, не показалось. Такой, типа, ты баканул или мне показалось? Браком Нет, мне показалось. не показалось Охренеть вся реакция, ваш просто <laughs> Ну, блин, соря, Я там с дронами веселился Ну, учись сначала за собой следить, а потом ко мне лечь Опять нас наслеживает мои следы Они хотят, чтобы мы здесь зашли Я понял, они Зарядить нужно! Вы потеряли Ваша мать ваша, как ты прошел мимо каверы? Нужно у кавейры спросить, как кавейра прошла мимо меня. За вами О, плюха! А вот и кто это? Таксист. А нет, это не таксист. Пусть будет.